То есть, если ты получаешь деньги, то ты в любом случае что-то отдаешь. Uh -huh. Почему и получается, что каждые ну, семинары и богатые люди, наставники говорят, вкладывайте в голову, да, то есть это самый дорогой актив, который только может быть. И деньги ты получаешь, когда у тебя развивается знание. Деньги это мера стоимости в любом случае. То есть, если ты получаешь деньги, то ты в любом случае что-то отдаешь. Uh -huh. Ну, по-другому не, не, не устроено. То есть, если посмотреть на любого человека, за что он получает деньги. Если он работает по найму, у него нет других источников дохода, он продает свое время. Uh -huh. Если человек занимается частной практикой, нотариус, консультант, врач, стоматолог, человек, который занимается консалтингом, да, то есть, у него есть какие-то знания. Uh -huh. То есть, он же продает не время. Человеку, на самом деле, который получает профессиональную услугу, клиент. Ему без разницы, сколько ты на это потратишь время. Да? То есть если приходит к адвокату, основная задача адвоката, чтобы не посадили клиента. Ну, условно, я говорю. Если человек там, занимается консалтингом, да, то у клиента основная задача без разницы, сколько времени ты потратишь. Самое главное, чтобы прибыль в два раза увеличилась. И поэтому здесь ты отдаешь знания, которыми ты владеешь. Когда мы рассматриваем источник дохода в форме инвестиций, то ты продаешь свои собственные деньги, свой капитал, который ты продаешь. И если у тебя знаний достаточно на то, чтобы разместить деньги на депозит или купить недвижку, uh -huh. ну вот ты столько и зарабатываешь. Если же у тебя есть знания, которые позволяют сделать там 40-50% в год, то, соответственно, опять-таки, знания. Почему и получается, что каждые ну, семинары и богатые люди, наставники говорят, вкладывайте в голову, да, то есть это самый дорогой актив, который только может быть. Как раз вот в этом и заключается смысл, что нужно вкладывать непосредственно собственные знания, да, и деньги ты получаешь, когда у тебя развивается знание. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что это капитал или заработано было, то есть заработано, ну, реально, когда я продал свою экспертность, то есть свои собственные знания. В этом случае, получается, это 50% дохода составило. Uh -huh. Еще 50% uh -huh. дохода составило, я все равно считаю, что это не прирост капитала. Я все равно заработал, но заработал уже головой. Uh -huh. То есть, ну, 50 на 50, наверное, вот так вот можно сказать назвать, что вот, вот то, то, тот же самый миллион долларов. Ну и в принципе у меня так получается. Что постоянное развитие. У меня принцип, то есть э, от 5 до 10% денег, которые я получаю, они четко всегда жестко направляются на благотворительность и столько же направляются на развитие интеллектуального капитала. Mm. А, не только причем моего интеллектуального капитала, но интеллектуального капитала моих детей, э, жены и вообще моей семьи в широком плане. Да? То есть э, сестра, двоюродная сестра, племянник. Э, я стараюсь, соответственно, финансировать именно обучение, образование, э, развитие интеллектуального капитала вот, моих, э, моей семьи.